Я пошел в Бирминг, в Алтумашпиш, в Бардар, в Бардар, в Бержумалах, в Киттеб, в Гунагарата, я думаю, что он ушел в наш джанн, ушел в джир. Ушел в джир. Ушел в джир. Ушел в джир. Ушел в джир. Ушел в джир. Ушел в джир. Ушел чергой-чергой если сама проблема находится мектеп, джашин да, аллеемес, мектептерди Сегодня мы хотим привелить внимание родителей, педагогов, их всех взрослых и детей к важной роли книг в жизни каждого ребенка. Общение начинается с урождения, а родители сами первые и важные учителя ребенка, чтение вслух детям с рождения, способствует развитию их мозга, позволяет установить эмоциональные связи с семьей, расширяет понимание мира и культуры. Я призываю всех читать и детям с урождения, как минимум 15 минут каждый день. Я тоже мама, и я сама читаю каждый вечер своей 7-летней дочери. Я начала, я начала читать и дуренье, когда она погробила младенцем, и сама знаю, что такая практика помогает не только развитие детей, но э, развивает э, такие прекрасные связи с э, детьми и родителями. Э, э, э, э, я верю, что это очень э, приятно и э, полезно не только детям, э, тоже их родителям.